Всем привет, это УниверНьюз и в студии Верниковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. В лицее имени Лобачевского прошел последний звонок. Известный блогер в Казанском федеральном университете. Пыльцевая аллергия. Чем она опасна и как с ней бороться? 25 мая в зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. До начала заседания ректор КФУ Ильшат Гафуров торжественно наградил сотрудников университета за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд. На повестке дня стояло три вопроса. Особое внимание было уделено внесению изменений в организационную структуру Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Подробности в нашем следующем выпуске. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку. Об этом сюжете Диана Шиловой. 25 мая – важный и волнительный день для 80 старшеклассников и их родителей. В лице имени Лобачевского Казанского федерального университета звучит последний звонок. Впереди еще ЕГЭ, вступительные испытания, а сейчас торжественная линейка, напутственные слова и воспоминания о лучших мгновениях, проведенных за партой. Все, что я буду вспоминать всю жизнь, это, наверное, просто, в принципе, моменты, проведенные с классом. Это особая атмосфера, когда ты заходишь в кабинет и как бы попадаешь в эту семью. Твой класс – это твой собственный мир, и есть шутки, которые поймете только вы. Есть какая-то атмосфера, которая царит между вами, и это останется с вами на всю жизнь. Вся лицейская жизнь, она сама по себе интересна. Это как большая, огромная семья, и все время происходит что-то интересное. В концертном зале Уникс КФУ состоялся праздничный концерт, посвященный последнему звонку. В зале собрались не только выпускники, но и их родители и учителя. Выпускники учащиеся лицея подготовили концерт, посвященный лицею любимым учителям. Вспоминали самые смешные и трогательные моменты школьной жизни. Одиннадцатиклассников и их родителей, учителей и руководство лицея приветствовал ректор КФУ, проректора и директора ведущих сегодня, институтов да, Казанского университета. Сегодня прекрасный день, когда мы с вами находимся в этом зале и чествуем наших выпускников, наших лицеистов, людей, которые вместе с нами прошли достаточно большой отрезок собственной жизни, посвятив его учебе и университету. Отдельно он поблагодарил и преподавателей, посвятивших себя в работе с этими талантливыми ребятами и директор лицея имени Лобачевского КФУ. Благодаря слаженной профессиональной работе педагогического коллектива, лицей уже неоднократно признавался лучше в городе и республике, а согласно самым последним опубликованным данным, вошел в топ-100 лучших школ и лицеев России вместе с IT-лицеем КФУ. Это огромная заслуга, прежде всего, преподавательского состава, директора лицея. Это огромная заслуга родителей и, конечно же, самих ребят, поскольку если ты не хочешь учиться, вряд ли кто тебе что вобьет. Поэтому мы очень рады, что конкурсы в нашей лицеи сегодня огромны. И мы подумаем о расширении кампусов и возможности, о привлечении сюда иностранных лицеистов. В качестве поощрения за достигнутые высокие результаты руководство КФУ выделило лицею премию в размере 1 миллиона рублей, которые будут разделены между всем преподавательским составом. В ходе мероприятия прозвучали и теплые слова из уст родителей, классных руководителей и, конечно же, директора лицея. Наши выпускники очень дружные ребята, они любят свой лицей, на этом связь не прекращают с лицеем. многие из них возвращаются к нам тютерами, вожатыми, особенно те, которые учатся в Казанском федеральном университете. А таких большинство, и они являются украшением студенчества. Хочу им пожелать, чтобы они учились, когда другие отдыхают, чтобы они работали, когда другие спят, чтобы они стремились, когда другие унывают. И я бы очень хотела, чтобы они не теряли никогда надежды и веры в свои силы». Торжественная линейка продолжилась выступлением творческих коллективов лицея имени Лобачевского КФУ и, конечно же, последним звонком. Диана Шилова, Леонард Универньюз. Как студенту найти работу, если он никому не нужен? На эту тему поговорил со студентами Роман Бордунов, известный многим как креативный блогер. Подробности далее. Блогер, известный многим как создатель паблика «Красивые девушки Шурма», 24 мая встретился с заинтересованными студентами Казанского федерального университета. Разговор с блогером пошел о том, как не растеряться в поиске работы после окончания вуза и не почувствовать себя никому не нужным. Я начал работать практически сразу, когда я поступил в вуз. Я постоянно менял какие-то работы, постоянно искал себя, поэтому у меня довольно большая история. Также Рома Бордунов рассказал, почему трудоустройство не должно быть самоцелью, как найти работу безработному студенту и что делать, если ты не знаешь, чем хочешь заниматься. Во-первых, я бы сказал, что работа не должна быть, наверное, самоцелью. Скорее важна самореализация. самореализация. И как это банально не звучало бы, важно заниматься тем, что тебе действительно нравится. Приятно отметить, что выступление Романа в стенах Казанского федерального является действительно уникальным мероприятием, что наглядно подтверждают комментарии в инстаграме блогера, где иногородние студенты просят Романа провести подобные мастер-классы в их учебных заведениях, также как это прошло в КФУ. Адель Шамилова, Ленар Влетяров, Универньюз. О других новостях Казанского федерального университета вам расскажет наш корреспондент Аделя Шамилова.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 В Елабуге проходит круглый стол древности Нижнего Прикамья, в рамках которого археологи собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и исследованиями. Участники круглого стола посетили Аннанинскую дюну и луговой археологический комплекс, побывали в городских музеях Елабуги, а позже собрались в Елабурском институте Казанского федерального университета, где и началось заседание круглого стола. Шемилова, В Казани повысился риск возникновения пыльцевой аллергии. Пыление многих растений сместилось в связи с запоздалым приходом весны. О том, как обстоит дело на данный момент, расскажем в следующем сюжете.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 больным, страдающим аллергией, заблаговременно подготовиться к вспышке, потому что мы контролируем эту динамику.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 Телеканал «Универ ТВ» будет информировать о результатах пульсового мониторинга. Смотрите наши программы, чтобы избежать возникновения пульсовой аллергии. Диляра Софиулина, Ленар Твлетьяров, «Универ Ньюс». На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски на YouTube. До встречи на «Универ ТВ».